На нашем веб-сайте radioinvc.com, ну и, конечно же, на нашем YouTube-канале. А с вами в студии Сергей Зацепин, Анатолий Червец. Привет. Здравствуйте, дорогие друзья. Привет-привет, давно не видел. Да, как? и, кстати, должен сделать тебе комплимент, честно. Вот. вот если бы наши радиослушатели тебя увидели, так, как говорится, в живой рост, стучу по голове, чтобы не сглазить, но я не глажу. Дорогие друзья, вы видели сегодня Сергея Зацепина вообще? Человек похудел, помолодел. Причесался? Ага, голову, по-моему, причесался. Это вообще Спасибо, Толь. Если бы у тебя не было Юли, я бы тебе Это он шутит, сегодняшний день дурака первое. не ну это как раз шутка, это полный серьез, потому что молодец. Спасибо, что немножко развел, потому что как бы ситуация довольно сложная. А, и в мире, и в стране и с этим коронавирусом, и с экономикой вообще порой начинаешь как-то так с грустью задумываться о будущем, как же оно будет, как каково оно будет. И начинаешь оприщивать прошлое. Да, абсолютно. потому что оно было, оказывается, по сравнению с Бубликовым, оно было совсем неплохим. Да. Так что. Значит. В вашингтон пост вышла статья которая э, с заголовком звучит примерно так если я не ошибаюсь Так, сейчас я найду это давайте не лгать импичмент повредил реакции трампа на коронавирус что вызвало если почитать комментарии ну левачу просто взрыв мозга произошел как это так Вашингтон пост, такая статья и так далее. Давай вкратце. Совсем недавно, в январе, в начале февраля, мы только и говорили, что об импичменте, в то время как Китай закрывал города. В результате Белый дом был сосредоточен на собственном выживании, а не на подготовке к угрозе из Китая, которая могла материализоваться, а могла и не. Борьба Трампа по подготовке страны к пандемии была несовершенна, но главное решение, принятое им в этот период прекращения авиасообщений с Китаем, было подвергнуто жесткой критике. Я, кстати, на сайт, на свою страничку Facebook поставил компиляцию, угу. к, начиная с э, этого ушлепка Недлера, как да, он да, да. на слушании заявил по этому поводу. Итак, истерическая ксенофобия. Эмоции достигли... Накала благодаря импичменту Учитывая что, учитывая то, что импи, ну, импичеры каждый день называли Трампа королем или диктатором Более жесткая реакция на вирус в январе, в феврале могла сыграть против Трампа То есть они же его все время, так сказать, обвиняли в, в авторитаризме ну, да. Если бы Трамп принял какие-то более жесткие меры, конечно бы это все присовокупили к, этой, ну. а, к, к этому балагану, к этой к шараде Итак, представьте, что было бы, если бы демократы добились своего, и репсы, имеется в виду республиканцы бы, согласились вызвать свидетелей. Весь февраль Сенат бы опрашивал свидетелей и сидел в судах, чтобы заставить некоторых из них давать показания. К концу февраля они бы точно не управились, а рынки рухнули 24 февраля, mm -hmm. когда стало ясно, что Европе и США не избежать пандемии. Что бы сделали демократы в Конгрессе, э, на время оставили бы свою борьбу за импичмент или, наоборот, усилили бы ее? Mm -hmm. Если бы Трамп действовал решительно в феврале, его бы неизбежно обвинили в симуляции кризиса, чтобы отвлечь народ от импичмента. Теперь его обвиняют в том, что он этого не сделал безвыигрышная ну, выигрыш... Без ситуация ну, да, да. мы находимся в кризисе который требует национального единства но как народ мы разделены этого можно было избежать это действительно так до февраля я не помню точно какого числа до 5 февраля но короче вы помните в феврале месяце нэнси пелоси mm -hmm. под фанфары раздавала этим ушлепкам авторучки с, с автографом об импичменте в то время как а, в... В январе, ну, мне там поправляют, я говорю, что в конце января, а мне говорят, нет, 1 марта, нет, первого февраля, то есть mm -hmm. я сказал, написал там, что 31 января Трамп объявил о закрытии границ Китая, ну, в смысле mm -hmm. об отмене, yeah. меня поправляют на один день, но это не меняет сути, то есть Трамп предпринял, насколько это было возможно, в той ситуации безумия, когда демократы только темы занимались, что пытались, так сказать, объявить импичмент, и, тем не менее, Трамп принял решение, закрыл, что надо отдать, отдать должное, и надо, так сказать, по справедливости сказать, что еще избежали прибытия нескольких тысяч, десятков тысяч, а может сотен тысяч китайцев, которые бы привезли сюда, так сказать, еще этой заразы. Ты понимаешь, Сереж, самое интересное, что дело даже на, на этой стадии, дело даже не в том, было бы сотни тысяч или десятки тысяч, дело в том, что хватило бы четырех китайцев которые несут коронавирус, для того, чтобы абсолютно то же самое сейчас произошло. Потому что мы сейчас уже заражаемся не от китайцев, мы заражаемся от своего дебилизма, от своей, как говорится, глупости, беспечности, беспечности от своей вот это желание быть свободным американцем. Никто мне не будет указывать. Что и как мне делать? Ну вот Давайте попробуем принять звонок. Добрый, добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Проблема ведь еще была в том, что китайское правительство врало, в наглую врало, и поэтому было очень трудно составить а, как бы, правильное определение, что же происходит на самом деле и, и, и что можно ожидать. Поэтому это тоже такой серьезный фактор. В, в, да, в, больше того, в, в. когда он закрыл первый раз, наш президент, а, границы, как его обвиняли в ксенофобии, расизме и во всем прочем? Те же самые люди, которые... Который сейчас его обвиняет, что он не вовремя, так сказать, среагировал. Поэтому этим мерзавцам под лицам падать уже некуда, они уже на таком дне. А. Понятно. Спасибо, вы Абсолют... абсолютно, да. абсолютно правы. К сожалению, не только китайское правительство скрывало истинное положение вещей, но и Всемирная организация здравоохранения, которая да. была... которая наверняка куплена с потрохами китайцами. И бывший министр там из... Откуда он? Из Кении. Кении да. Да, который возглавляет эту организацию. Я смотрел в этом видео, кстати, тоже, где он говорит о том, что Китай — это все здорово, они а не, а не эталон борьбы. А на самом деле Китай скрывал истинное положение вещей. Вчера... Карлсон такер по-моему, вчера mm -hmm. в программе говорил о том, что мы так до конца не знаем, если если это было заражение от летучей мыши, которую купили и съели на этом рынке, то говорит, почему они открыли этот рынок вновь? А вообще есть какие-то документы, какие-то выступления, какие-то статьи, письма, говорящие о том, что вокруг э, этого места в Хуане находятся два института: один институт вирусологии и другой какой-то подобный институт, и что те и другие работали на, этот, над вирусом Хоршуба. Mm -hmm. То есть, вот эта летучая мышь, да, которая да, называется Хоршу. Да, да. Ну, ты понимаешь, опять же, кого бы то есть все зависит от того, кого ты слушаешь. Да. Значит, если ты слушаешь, даже многие наши ученые говорят, что нет, ну мы посмотрели, мы открыли этот геном вируса. И в принципе понятно, что этот вирус не мог быть создан в лабораторных условиях. Это говорят одни наши ученые. Другие наши ученые говорят: нет, ну, в принципе, как, он мог быть создан, но может быть другая модификация. То есть, ты сейчас сегодня пиарятся все, вот, кому вот, не лень. Абсолютно. Поэтому я не знаю, узнаем ли мы когда-либо правду, но, во всяком случае, сегодня говорить но однозначно то что когда уже в китае было известно что вирус передается от человека к человеку это скрывалось конечно и, и в эту же дуду пела всемирная организация здравоохранения ну а наши сейчас вот Новотрамперы, трамперы демократы вот трамп мол дескать не сработал да слушай вас не, не прислушивался не прислушивается к специалистам а уж каких еще специалистов как глава всемирной организации здравоохранения Нет, ну, у нас нуждал... же есть специалисты которые там с высшим экономическим там, да, да, да. юридическим да, да, да, да, да ну, вот. добрый день пожалуйста в эфире добрый день добрый говорите, говорите пожалуйста да вы же понимаете что как, как Китай переносит синтез там да, народу столько и жить уже в принципе негде и там стариков с навалом, которые, в принципе, это просто балласт, отработанный материал. И мы тоже к этому подходим, мне там 60, кому-то 65, мы близко подходим, тоже скоро будем то же самое. Когда в нашей стране, как бы якобы говорят, что они пенсии не будут получать там, через 20 лет, то это очень удобно, раз, вирус убивают пожилых людей, в основном, а в основном, ну, вот, вирус пожилых людей. Ну так мы потеряем какую-то пожилых. Понятно, спасибо да? большое На самом деле вы не совсем правы Потому что, как выясняется, вирус косит не только пожилых людей Но и молодых, да Я сегодня разговаривал со своим приездным другом, с товарищем, который живет в Сибири И он как раз мне сказал, что наоборот У них как раз там люди до 45 Те, которые уже умерли от этого вируса Это люди до 45 лет Добрый день Добрый день, здравствуйте. Спасибо за передачу. Вы знаете, а сегодня я слышала Раша Лембо, есть такой, да, вы все знаете. И он, хотел, он говорил, что вот эта генеральная это женщина, я забыла ее, как ее звать. Она, э, вчера, да, он говорит, она хотела сказать что-то позитивное, и она говорит, что просто ей не дали. Она какие-то имеет позитивные такие вот эти, и с графиками, и со всеми, позитивной информацией, но ей не дали, потому что он говорит, что им надо это вот делать вот этот хаос, и еще все, все, все, все, еще больше, еще растет, и больше. Это мне кажется, что это вообще как какая-то пропаганда. Я, конечно, не mm -hmm. очень в политике, но что-то тут не то. Mm -hmm. Тут а очень многое, что не спасибо то. Спасибо большое. Вот спасибо. как раз подтверждение ваших слов CBS делала репортаж 25 марта о том кошмаре, который происходит в Нью-Йоркском госпитале, и показали действительно картину такую ужасающую, люди в, там в коридорах лежат, а потом выяснилось, что это то же самое видео, которое Sky News транслировало 22 марта. Другими словами фейк uh, абсолютно. то есть взяли видеоряд mm. из репортажа Sky News из Италии они снимали это в Италии это то, что происходило в итальянском госпитале в своем репортаже использовали это видео и рассказывали о том как дела обстоят в Нью-Йорке вот таким образом создается паника, создается вот истерия такая просто по-настоящему лгут, лгут по тупости, по, по бестолковости. Не, я, не, я не верю, что это или, тупость. Или с, с, <coughs> со злым умыслом. Агенда 100%. И, то есть программа. Или со злым умыслом. И вот, ты вчера вот, слушал пресс-конференцию? Да. Тебя удалось да, послушать да, всю да, полностью? Да, практически okay. вот Я вчера ее прослушал от и до. И ты знаешь, я... То есть, естественно, вчера я не мог слышать Раша Лэмбо, поэтому пришлось анализировать самому, что там происходило. И я сам себе сказал, слушай, наконец-то кажется, мы сдвинулись вот с этой идиотской точки, где начинают уже говорить по делу. И тот же Джим Ка Акаста, и другие э, эти журналисты уже задавали какие-то вопросы по делу, то, что действительно интересует. И мне даже как-то вот стало легче на душе, думаю, ну, наконец-то все прыгнули, как говорится, в одну тележку, да. Сегодня утром я слушал тоже Раш лучше бы я его не слушал, честно. Почему? Не потому что он сказал что-то неправильно, наоборот. Он мне рассказал то, чего я не увидел, как говорится, потом. Потому что, оказывается, вот тот Джима Каста, которого наш президент, в принципе, он его... Трамп ненавидит Окаста. Он его действительно ненавидит. Он его не считает честным, порядочным журналистом и так далее. Тем не менее, он его вчера как бы, ну, скажем так, к нему отнесся по-человечески. Отвечал на его вопросы, он не называл CNN fake news и так далее. Точка. Теперь оказывается, что после вот этой пресс-конференции Джим Окаста идет на... Эндерсон Купер 360 и полностью переворачивает все с ног на голову, утверждая то, что Трамп как-то выглядел уже не тем Трампом, он как-то выглядел испуганным, перепуганным, подавленным, ты понимаешь? То есть, вот тебе, ты говоришь, фейк News, вот оно. Но это без пендюлей, как без хлеба, знаешь, не получил, и да? как и все его сразу насторожило. Ты понимаешь, и тут капрямь. же начали <с to sell> муссировать все, и MSNBC, и все вот эти, даже CNBC, начали муссировать то, что да, Трамп, вот в последнее время очень многие заметили, что Трамп как-то выглядит испуганным, подавленным, абсолютно расстроенным, он, наверное, знает намного больше, чем он нам рассказывает. И, в принципе, уже не тот Трамп. То есть, Акела промахнулся. Помнишь, была такая детская сказка? Вот тебе, пожалуйста, вот тебе фейк-ньюс. О чем мы говорим? Зато на CNN вытащил Болдуин, по нет, кто-то, нет, Болдуин. Угу. Вытащил э, маразматика Джо. <мышленный> который сидит в подвале у себя дома да, и да. из подвала вещает там и mm -hmm. вот она его вытащила он настолько и но ну ну ну абсолютно и говорил какую-то хрень ну конечно попытался плюнуть в сторону укусить трампа за пятку там попытался но такая для чего это было такое жалкое зрелище потому что он, он опять же он вообще пропал его нету надо же куда-то его как-то показать как-то там советники жгают слышь Джо, ты вообще покажи что ты живой народ думает, что ты уже все ласты а тут и вышел и вот я так смотрю и думаю наши друзья с высшим образованием рассуждают что они голосуют не за партию не за принадлеж не, не, при... не по партийной принадлежности а за человека за его конкретные так сказать дела mm -hmm. вот у нас два кандидата будет джо <с если доживет дай бог ему здоровье и трамп и и вот перед кем человек наш оппонент выпендривается вот будет вот тебе два кандидата кого ты будешь в данный ты заметил это эта система демократов посмотри кого они вытащили а как, как оказалось после всех дел в лице малора Да. Абсолютно какого-то Это на слушаниях показал, раскрылась во всей, так сказать, Ты своей красоте Человек, вот тебе... который не понимает вопросы, которые ему задают. Ну, ну понятно. Давай попробуем принять звонки. Давай пробуем. Добрый день, вы в Слушаем вас. Здравствуйте. Я сегодня получила имейл, а, значит, из а, Вашингтона. Так сказать. И там было сказано, что средства, левые средства массовой информации сообщили Белому дому, что они получили 100 тысяч звонков, писем и так далее, и с требованием прекратить показывать вот эти вот брифинги нашего президента, потому что наш президент, по их мнению, говорит неправду. И, ну, там, соответственно, это надо было мне, Абсолютно а... право, действительно, такое есть. Они обсуждают на телеканалах, что да. им следует а, сделать, как бы, вывески. Вот там, где он говорит правду, мы показывать будем uh -huh. и комментировать будем. А там, где он говорит неправду, мы вот это будем вырезать. Другими словами, для вагиноголовых будут специальное такое да, мы повторяем для тупых. Специальную такую выборку. Какое-нибудь слово произнесенное не очень правильно, вот это они покажут и будут обсуждать это. А общую картину, то есть, понимаешь... Выдерут... А ты мне скажи, а что мы будем делать с кому? Выдернуть из контекста э, что-нибудь и показать э, в целях пропаганды антитрамповской, это они готовы делать, и они, они вслух об этом ну говорят, да, ну, понятно, правда да. они это прикрывают тем, что Трамп говорит неправду, мы хотели mm. бы народ оградить от неправды, вот они говорят, они нам три года рассказывали, три года рассказывали, что Трамп является агентом Кремля, три года, все эти проститутки. На MSNBC, на CNN, NBC все до одного рассказывали три года, что Трамп является агентом Кремля. А вот еще этот штимп, если вы помните, pencil neck uh, Адам Шифф, который uh, три, заявлял, каждый день выскакивал на телеэкраны и говорил, что у нас есть uh, как же он неопровержимые, неопровержимые доказательства. доказательства. <как> Но если не сегодня, то завтра мы их предъявим. <как> и сейчас он опять готовится там uh, создать комиссию по <как> по расследованию ну он называет это все тут вот э, экономист с юридическим образованием кинулся его защищает что дескать он хочет раз, разобраться в том как все было чтобы в будущем этого избежать вот этой ситуации с коронавирусом. Как? На самом... а как это избежать? Да, но ну, это бред это... вот скажи мне человек с высшим образованием с юридическим экономиками еще в англии лайсенсы как нет. он может избежать вот эту ситуацию завтра не дай бог Будет не коронавирус, Подожди, а уже будет корова вирус. К весне осенью обещают второе, может быть, он мутирует. К тому времени, ну, это понятно, что этого не избежать. Угу. То есть вспышки не избежать. Другое дело, что если, скажем, э, я не знаю мэр Нью-Йорка сократил там 20 тысяч коек в госпитале mm -hmm. и сейчас оказались в дерьмовом положении это понятно то есть но об этом же никто не говорит нет ну а при чем здесь это надо и что он будет анализировать как, как говорит мне. наш парень с высшим образованием а что об этом говорить ну от того что один неправильно сделал оправдываем другого ну да. а так вот шиф на этом не успокоился он собирает эту комиссию и только наивный юрист с экономическим образованием полагает что шиф будет заниматься действительно проблемами связанными с борьбой с эпидемией а никак не собирать очередной материал который бы можно было так сказать мусолить перед самыми выборами и кричать импич импич импич наивный человек или не наив... Нет, он, он ненавидит трампа настолько что вот вот просто ему это покоя не дает добрый день добрый день будьте любезны у меня у меня вопрос есть. Я как-то никак не могу понять. Вы вот упомянули в передаче, что Трамп – агент Кремля, но ну я, конечно, в кавычки это беру. А вот в России, по российскому телевидению, упорно говорят, что Трамп позвонил Путину с просьбой о помощи, и в ответ на это Путин послал самолет. Куда? вопрос самолет. только куда он его послал можно узнать нет. потому что до америки он не долетел не знаю, нет, не, не, нет. самолет из китая и из, ну, да. из россии тоже какую-то посылку послал я не знаю я не могу mm -hmm. говорить о том что в этой посылке но трамп сказал о том что путин послал но я не думаю mm -hmm. что трамп звонил путину с просьбой помочь, помочь да. это, это в принципе это... такое же типа как путин ä, принял решение помочь итальянцам справиться а -а -а. с этим вирусом да. при том что его никто не просил но он туда якобы заслал какое-то количество вентиляторов которые не работают то есть абсолютно useless ну так по-английски -по или бесполезные и э, наслал туда какое-то количество военного Воен, контингента да. то есть вот это все что Путин, чем он а -а -а. помог. а Путин. нам тут говорили о том что, а вот вы говорите, что мы здесь такие прогрессивные, а вот Италия попросила помощи у Путина, а не у нас. Ну, вот. Ну, я не знаю, насколько верить, так сказать, публикациям, которые в соцсетях, но там якобы итальянцы сетуют, что 80% этой помощи никуда не годится. Ну, и... да. ну, не знаю. Значит, еще. Трамп сейчас ведет переговоры с Саудовской Аравией и с Россией, потому что ситуация на нефтяном рынке просто катастрофическая нефть стоит 3 копейки, что на самом деле э, может убить нашу нефтяную нефтедобывающую промышленность, отрасль. Потому что, ну, сейчас, правда, предпринимается меры, очевидно, будет поддержка какая-то, будет помогать. — Ну, э, ты понимаешь, вот тут но... я тебе скажу, я честно на эту тему думал, я не знаю, какой процент нашей добываемой нефти поступает на рынок, на общий. Но по крайней мере, то, что мы обеспечиваем сами себя этой нефтью? Э, я не думаю, что у цена... нас такая большая катастрофа. Ведь Нет, ну понимаешь... Россия борется за продажи. Понимаешь, когда цена нефти 20 долларов, да. а добыча 40 долларов да. или там 30 долларов, да. то это проблема. Потому что нефтелят. Для тех, кто эту нефть добывает, чтобы продать. Совершенно верно. Вопрос так не важно. какая часть нашей нефти толик, добываем? Толик. Нефть... Те, кто добывают эту нефть Они да. ее продают А потом mm -hmm. те ее перерабатывают И продают бензин, керосин и так далее То есть это все цепочка такая так. И там добавляется цена и так далее Не могут они добывать нефть mm -hmm. Они же ее Ниже себестоимости, я понимаю Понимаешь? То Конечно. есть они должны заплатить за баррель 40 долларов, скажем mm -hmm. так Чтобы добыть эту баррель нефти А продать они ее могут За 20 Uh -huh. Вот это проблема. Okay. То есть низкая цена на нефть это проблема ниже определенного уровня. Это серьезная проблема. Ну вот, мне бы и было интересно. Ну вот, так вот сейчас э, Трамп ведет переговоры с Путиным и с принцем-саудовцем, uh -huh. потому что это из-за из из их, так сказать, косяков все это рухнуло вниз. Но после и их он... переговоров нефть пошла вверх аж на 88 центов и дошла до цены 20 долларов 88 центов. Давай, давайте мы сделаем небольшой перерыв, переведем дух, потом вернемся, продолжим. Ну что, возвращаемся, примем звонки. Давай попробуем. Добрый день. Да? Да, говорить, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать несколько вещей. Одно, значит, один вопрос риторический. Мой вопрос сам, демократам и умникам всяким. Кто может опять вот этот связи труд сделать вкатить э, э, вот этот камень э, экономики без, безработицы прекрасно и все прочее лучше, чем Трамп э, я уж не говорю о Байдене и даже даже даже даже Куома, предположим, если бы, никто, кроме Трампа, не может это сделать лучше и эффективнее. Это непонятно, только ну, идиотам. Окей, это риторическое такое замечание. А что я хотела сказать? вчера, к моему удивлению, на, на Наксиновской передаче на Дэвидсон радио Демагога Наксона э, э, выступал человек, который рассказал о том, какова реальная карта заболеваний Нью-Йорка. И вот, что он сказал. Э, значит, первое место... Ну, как бы, три самых, э, ну, самых плохих места с большим количеством заболеваний и прочее. Значит, это Бруклин, потому что там страшно много, ну, есть такие дешевые, ну, не дешевые, не знаю, однобедренные квартиры, которые заполнены нелегалами, я вам так и сказал, нелегалами. Вот, и, и там по 20 человек их живет. И они забили, вот эти все, кого я сейчас буду перечислять, три в Нью-Йорке, они забили очень много места в больницах, иммерженции и прочее. Потому что их выступает как бы вот... по бы 20 человек с одним адресом, понимаете? Это понятно, что это нелегалы, которые там как бочки. Им не то, что руки лишний раз помыть, у них очередь в туалет. Это раз, первое. Второе. Боро Парк, где, значит, э, ну... Еврейские, тут, да, еврейские У да. них очень много детей, дети все гуляют друг с другом на улице. Все друг друга перезаражали, семьи огромные. Uh -huh. Дети принесли это и взрослым и так далее. Значит, вот они тоже эта группа. Да. И третье он назвал «Квинс». Да. То там тоже, говорит, очень много вот таких квартир, которые снимают э, испаноязычные, э, там, не знаю, нелегалы или, или, может быть, временные рабочие, я не знаю. Uh -huh. Что-то в этом роде. Понимаете? Вот это очень показательная картина. И я хочу сказать, что э, что вот этот месяц э, обрушил массу мифов, совершенно мифов. Мифов о потеплении, э, э, так сказать, э, о, о, о, о, о, там, о, клима, о климатических изменениях. Э, э, второе, он разрушил вот эти все идеи, как замечательно, глобализация и прочее. То есть он обрушил многие наши мифы и мифы наших, так сказать, ну ну нет скажем, там демократов или там mm. либералов в кавычках, в кавычках. Я либерал. Я считаю нас всех вот с вами либералы. Вот это я хотел сказать. Спасибо, Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Ну да? на самом деле не мудрено, что там где такое количество нелегалов уже с такой скученности Вообще Нью-Йорк сам по себе скучен очень город. Mm -hmm. Я помню, когда мы жили там в Билдинге в бруклине в, в, там наш дом стоит и как то окно вот, да, вот так, друг другу в окно да. скученный город поэтому конечно там все довольно сложно да, при, причем учесть если учесть что сократили количество кое в госпиталях mm. а, и как бы о другом забота они же ведь хотели хотели быть такими добродушными радушными принимать всех как можно больше независимо от статуса от, так сказать, от места проживания, от места рождения, такие очень сердобольные. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемый Анатолий и уважаемый Сергей. Это Марк Израдаев. Да? Здравствуйте, Марк. Здравствуйте. Можно вам задать вопрос, если, если есть время позволит? Давай попробуем. Анатолий, вы, наверное, слышали про вот этого доктора Зеленко из Апстейт Нью-Йорк, который тритает этим средством против малярии. Да, да, да. Вот. И значит было сказано, что у него есть какие-то положительные результаты, хотя непонятно, как он, или этих пациентов, которые он тритал, или не пошли тест на коронавирус. И после этого я слышал комментарии от Клома, он сказал, что он, он, он не даст разрешения пользовать этот метод. Mm -hmm. Как вообще такое, такое может быть? Это может быть, почему? Потому что, опять же, каждый штат, если он не претит Конституции Соединенных Штатов, имеет право принимать решения для себя. Поэтому другой разговор, правильно это или нет, это уже Второй вариант. А вот э, как он может, да, он имеет на это право. То есть каждый штат может, может решать э, путь тритмента как, э, чисто, чисто по, по своему желанию. Дело не в желании. Смотри, Марк, э, я просто ну, так быстренько, вкратце объясню. У нас есть конституция, которая м, распространяется на все штаты, э, как говорится, все вместе. да. Но вот те правила которые не прописаны конституцией штаты имеют право принимать законы в том случае если конституция этого не запрещает поэтому э, также и нью-йорк точно также и калифорния любой губернатор штата если это не запрещено или не прописано в конституции они имеют право принять такой закон, но только для своего штата. Поэтому в Нью-Йорке, да, Кома имеет на это право. Я все понял. И еще такой момент. Значит, э, Израиль послал очень много этих медикаментов, да. связанных с малярией, да. э, в миллионах количествах сюда. 6 миллионов это, таблеток. Да, 6 миллионов таблеток. Так вот, э, это, это такие, хоть какая-то попытка реальной помощи по сравнению с тем, что э, самолеты Путина. Ну да. Конечно, конечно, абсолютно. Но, вот, ты знаешь, Марк, единственная проблема, которая меня немножко так мулит, это тот факт, что, да, очень многие люди работают над разработками вакцины. Вопрос у меня в чем? Они работают, и об этом никто не говорит. Они работают каждый в своем направлении? Или они пользуются одной и той же базой и пытаются из этой базы что-то придумать, потому что если они каждый работает в своем направлении, ну это типа однажды лебедь, рак и щука, вот так. Ну, это наверное, таки Нужно работать в разных направлениях, может у кого-то будет хоть какой-то результат. Ну будем надеяться, будем ну, надеяться. Вот. И а по поводу еще маленьких два момента по поводу нефти, mm -hmm. то что вы говорили пару минут назад э, с Сергеем, да. мы это вот, мы, мы можем делать нефть для себя, производить, но где ее хранить? Mm -hmm. вот, это, вот это очень большая проблема, потому что место для хранения, оно не безграничное. Ну да, да, резервуары. Вот. Это, это очень да. существенный момент. И еще один момент, если можно, по поводу того, что вы говорили э, с Алексеем в mm -hmm. вашей дискуссии, да, вот, по поводу боли в душе, за Кассию Кортес и всей этой бандой. Вот. Ну, вы поняли, за что? Это было в предыдущей передаче. Да. Вот. Так вы сказали, что душа болит, и, и, это вот, и, и может быть социализм, а Алексей сказал, это все равно Америка. Угу. Так вот, я полностью поддерживаю вашу сторону. Спасибо. Почему? Спасибо, Потому что эта угроза от социализма угу. очень-очень существенна. И по Лоси... Вот. Перед ними склоняется. Mm -hmm. вот. И вот это для Америки в данный момент истории это crucial момент. Да, абсолютно. Поэтому мне не нравится направление, в которое мы идем. Ну а там уже действительно посмотрим. Спасибо, Марк. Спасибо mm -hmm. тебе огромное. Ну, будь здоровья, у меня, у меня дрогнул, дрогнула рука, я принял звонок, <как> его <скинул>. Перезвоните, пожалуйста, <как> я, надо не, меньше. я не, не, не специально, я не, не, без, без злого умысла <как> да, перезвоните, да, да, перезвоните. пожалуйста. 847-400-5200 от нашей спецслужбы. Наша разведка сообщает, что китайцы скрывают истинные данные mm -hmm. о том, что у них все-таки продолжается а, эпидемия. Добрый день, вы в эфире. Ага. Здравствуйте, и это еще раз я. И вот да? сейчас мужчина вот говорил за социализм и это все, это тоже я слышала сегодня, что вот CDC, угу. они не разрешали никому ничего делать, никакие таблетки, ничего. Вот эти private компании, они ждали, они, всех, а они им не разрешали, и они протянули оди, одну неделю. Да. Потому что это все правительством, это CDC. А private они не хотели. Вот вам, пожалуйста, тоже. Не дай Бог, не дай Бог, захватит. Конечно, бог. конечно. Спасибо, Спасибо большое. большое. Вот это вам яркий пример тому, как правительство может управлять здравоохранением. Это только вот одна контора, которая затормозила все развитие, во-первых, производство этих тестов. Mm -hmm. Вторых лекарств, в третьих оборудования, даже, даже маски для того, чтобы получить разрешение на производство масок, э, занимает от 45 до 90 дней. Mm -hmm. Вот это бюрократия. И вот представьте себе, что э, ваша судьба, ваше здоровье будет зависеть от какого-то количества каких-то безумных бюрократов. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Здравствуй. уважаемый Анатолий. Вы знаете, в ваших спорах с а, я чаще всего как бы поддерживаю его сторону. Сегодня я полностью на вашей стороне. Спасибо. Я считаю, что вы абсолютно правы, и у нас иск... абсолютно исключительная ситуация, которая никогда не было. Никогда не было такого, что по приказу правительства останавливался бизнес во всей стране. Угу. Но не было такого. Не было. Да, и поэтому должны быть... Я, я надеюсь, конечно, что к ноябрю это все образуется и все заработает, но если так оно будет продолжаться, как сейчас, то нужно переносить выборы. Это ну, одно мнение. А вот еще у меня такой вопрос, как вы думаете, почему не ä, применяется у нас вот это ä, лечение при помощи плазмы? Ну, когда это китайцы применяли, это называлось сыворотка, mm -hmm. а это, ну, как бы отделяется красный тельца, и антитела вместе с этой сывороткой водятся больным э, вирусом. Mm -hmm. Вот почему у нас это совершенно как-то тихо, абсолютно как будто бы этого метода не существует. Нет, а это очень-очень мне... эффективный способ лечения. Да, но тут проблема, вы же знаете, для того, чтобы применять это, э, этот способ, его невозможно применять огульно. Это нужно тестировать людей, которые должны получить эту плазму, Нужно удостовериться в совместимости или не в совместимости, потому что отторжение, результат отторжения может быть намного печальнее, чем вообще ее туда не вводить. Вот поэтому мы очень, как говорится, осторожничаем с этим. То есть речь идет о том, что человек, который был заражен инф вирусом, инфекции, выздоровел, у него антитела появились, mm -hmm. образовались, то есть иммунитет. Да. И ну, Есть такой метод? Ну, наверное, И нет, метод-то есть. Вопросы да. или Добрый день. Добрый день. Да, здравствуйте. Вот вы говорите, нет. Мы, я когда приехал, был Галон. Ну, многие поприезжали. 90 центов был Галон. Да. И уже 30 лет прошло. И что технологии стали хуже, наоборот, за 30 лет они ушли вверх. Поэтому себестоимость должна добычи нефти наоборот меньше и бензин должен долгать, а он наоборот это на... понятно. сейчас попробую объяснить ну, да. значит, э, нефть, которая лежала на поверхности, которую добывали обычным бурением э, с очень низкой себестоимости сейчас э, так называемый фрекинг разрывной метод бурения А это совершенно новая технология не так давно освоена и применяемая только у нас, может быть еще в Канаде и Себестоимость этой технологии Они добывают нефть, которую раньше добыть было невозможно Старыми технологиями, старыми методами Дешевыми Нефть, которая сейчас добывается Ее добыть невозможно Поэтому и при придумали, создали новую технологию Новый метод добычи нефти И, к сожалению, себестоимость этого метода Значительно выше, чем э, Добыча той нефти Которая лежала на поверхности Когда ткнул лом, воткнул И вдруг фонтан нефти забил Сейчас немножко все иначе да. добрый день, добрый день. Здравствуйте. здравствуйте раз уже зашел разговор о вашей беседе с э, предыдущим товарищем э, на предыдущей передаче да, да, да, да. по поводу э, социализма. Так он очень храбро перечислял и Рузвельта проделки и все остальные проделки, но он не сказал, что все эти дела оставили неизгладимый след на истории страны и что мы. Он сказал долго нужно идти, чтобы разрушить страну, да? Уже очень долго идут для того, чтобы разрушить страну. И сейчас это особо серьезная ситуация. Так что меня удивляет, он очень толковый человек, и он так легкомысленно обо всем это, этом говорил. Ведь это все путь к разрушению страны. Ведь разве Рузвельт не начал путь построения социализма, а потом Джонсон и же с ними? Да, да, да. да. Вот. Спасибо Поэтому, больше. Толя, вы абсолютно правы. Он, он, просто, я не знаю, э, не, не понимает что ли, что все это и были этапы разрушения страны. Конечно, эту великую страну не так просто разрушить. Да, но зачем? Но ничего нет вечного под Луной. Да, зачем давать возможность пытаться это сделать? Антаркции, Спасибо большое. Конечно. Спасибо. И сейчас, сейчас очень тяжелая ситуация во всех направлениях. Конечно, большая опасность, очень большая. И только если Трамп еще останется, не знаю, сможет ли он спасти, но затормозить, я думаю, что он сможет. Спасибо большое. Спасибо. Да. Спасибо. А, последнее время тут в соцсетях обсуждается тема, как должен поступить Трамп, и правильно ли делают, что на местах каждый штат для себя решает... А какой режим ограничений ввести одни предлагают чтобы вернее выступают за то что федеральное правительство должно объявить строгий строгий карантин Такой, как это называется даже не знаю, типа, Это называется э, чрезвычайная ситуация типа маршал типа одни предлагают ввести да. а другие говорят что ну как бы это не совсем так потому что Одно дело ситуация, скажем, в Нью-Йорке, катастрофическая, по сути дела, а другое дело там в каких-то штатах других, где буквально несколько человек, заболевших. Или там. И как бы говорят, что, ну, в общем, соблюдается принцип, федеральный принцип, федерализации, То есть каждый штат решает для себя, какие меры им предпринимать при в отношении карантина. Ты как думаешь? Я думаю так. <смех> Те, которые считали в свое время, что федерализация превыше всего, они сегодня об этом очень жалеют. Почему? Смотри, посмотри на Техас, посмотри на Луизиану. Луизиана в свое время вообще не имела никаких случаев. Вдруг, и Техас тоже, вдруг Луизиана, для тех, кто не знает географического положения, это два соприкасающихся штата. Луизиана имеет общую границу с Техасом на э, Востоке. Так вот, как только в Луизиане началось сумасшедшее поднятие проблем или случаев заболевания, тут же, как сообщающиеся сосуды, это же тут же произошло в Техасе. Поэтому я честно, действительно, вот вместо... Знаешь, как кошке нужно рубить хвост один раз. Прошу прощения за такую... За такое сравнение. Я знаю, что у нас кошатник, но, то есть невозможно. Там заплатка, там заплатка, там бендейт, а в общем, получается, оно одно другого, как говорится, истребляет. Понятно, Поэтому ну... нужно делать сразу. Вот один колпак одели на месяц, бам, и все. И вот после этого смотрите на вашу дейту. А что у нас получается? Сначала у нас не было тестеров. Мы не знали количество заболевших потом мы попытались как-то какие-то штаты оградить или оградился индиана не оградилась у нас тут чертова туча этих случаев особенно ку каунти которая граничит на юге с индианой но Индиана-то не закрыта и мы себе спокойно катаемся кто-то работает в индиане кто понимаешь я только хотел по поводу Луизианы. я надеюсь что ты знаешь что это трампа вина — А, да. ну, конечно. — Сто процентов, потому конечно. что Трамп не сказал, во-первых, губернатору Луизиану, во-вторых, mm -hmm. не сказал мэру Нью-Орляна, mm -hmm. что Мардигра проводить нельзя. Ага. — А самих башка не, не фурыжит. — У них не для этого голова, они демократы. — Ну да. — И вот, потому что Трамп не приказал им и не сказал, не подсказал, что это может хреново кончиться, mm -hmm. парад, который вы там устроили во время пир, во время чумы, причем ну, середина точ... февраля, когда это все только-только зарождалось. Причем э, мэр э, Нью-Орлеана выступал ведь по телевидению и прямо сказала, что это Трампа вина, потому что он не, не, мне не сказал, чтобы mm -hmm. я отменила этот парад. Mm -hmm. а mm -hmm. вот. Точно так же, как Трамп это вина компании по производству сигарет, которые не предупредили, что это mm -hmm. вредно для здоровья. Давай, может, еще успеем звонок. Добрый день, вы в эфире. Это я в эфире сейчас? Это я вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Спасибо. <как> Александр из Нью-Йорка. Здравствуйте, Саш. Здравствуйте. Толя и Сергей. Очень а. рад вас видеть. Спасибо. Значит, я готовил длинную речь, но тут много чего произошло. Значит, по поводу нефти. Я бы не очень переживал за нефтяную индустрию, потому что себестоимость, как break-even price. Mm -hmm. по нефти была, скажем, в районе 40 долларов. Yeah. И как бы эти все нефтяные компании продавали нефть за 120, они что-то не очень за нас переживают. Mm -hmm. Так что я думаю, что у них подушка достаточная. Yeah. Теперь это всего лишь меньше 10% от нашей экономики. Mm -hmm. И если им Трамп, то, что он делает, снизит регулейшн, но я думаю, что они выживут, они найдут новые технологии. Я делал немножко ресерч, и, если я правильно понимаю, в следующем году производство нефти в России упадет, и кто-то выйдет с этого рынка, скважины, которые сейчас ниже себестоимости, mm -hmm. законсервируются, а в правильное время они расконсервируются. Для mm -hmm. этого не надо забывать, что мы таки практически больше потребитель чем продавец нефти ну да, поэтому ну думаю, да. что в принципе для экономики это совсем неплохо с нефтью закончил теперь я из нью-йорка и я продолжаю ездить на работу потому что без меня <саспэр> со остановится ну, ну да. не будут попадать люди в и, ну да, да. Понимаете, все фер -фер Но, конечно очень странно видеть город пустой. Uh -huh. и, и, и я понимаю эту ситуацию таким образом. Э, тестов недостаточно. И когда тестов станет достаточно, ситуация резко поменяется. Потому что сейчас э, вот происходит вот вокруг меня, я вижу люди как их становится меньше. То есть, допустим, если я э, сегодня скажу, что у меня есть э, эти симптомы этой болезни, uh -huh. э, Возможно, если я их назову правильные симптомы, мне сделают тест. Но люди, с которыми я каждый день общаюсь, на них тестов не хватает. Подождите секундочку, чтобы мне кто-то стучит, я на ОБД. Мы, Слушай, мы даже, должны прерваться, да. Мы уже за, да, перебрали время немножко. Спасибо огромное всем. Спасибо, Алекс из Нью-Йорка, все, которые позвонили.